Привет, с вами Вовка Соловьев. Сегодня пятница, и я собираюсь пройтись по улице. Можно я немножко тебя Да, хотелось текст поменять. Не скоренько, просто вот а, буквально я тебе напишу там, грубо говоря, сначала ченировку применить. Ну так как ченировку больше не поручить. Вот, а... Я поставил на, на один лет, потому что он просто город больше. Ну, свои лодки пошел. А я больше, потому что, ну, типа, я жду. С вами. Понравилось Понравилась фиолетовая? Mm -hmm. Которая? Прекрасно, вот это. Mm -hmm. А что хочешь поменять? А Ченголовка на Гинск и групповые персональные тренировки. Тренировки? Да, mm -hmm. для любой физической подготовки. По а хочется... персональные... Ч... Чтобы стихотворение получил? У меня это вообще чуть случайно получилось, но я не знаю. Наверное, без стихотворения надо как-то. Ну, лучше, конечно, через без стихотворение, потому что Да, это... групповые персональные тренировки для э, учеников любой физической подготовки, наверное, так, да? И да как... ну, давай поправлю. Ну, у меня, друзья, ВКонтакте просто не сидят. Ну... Я туда и даже не заглядываю, потому что там. Что там делать? Да. Заглядывают к тебе на страницу, например. Особо нечего делать ВКонтакте, потому что я в Инстаграме. Сейчас все у основном в Инстаграме. фотографии. Чтобы не спросить, там даже директ лежит. А у меня тоже мало. А это там тоже никто не сидит. Не, ну для Инстаграма еще надо делать фотографии интересных мест. Если ты сидишь за столом, работаешь с утра до вечера, фотографий ты не наделаешь много. Интересных. Давай же место перестало быть интереснее. Просто это... промолчу. Тканивание. <клых> а материал полиэстер. Я mm уточнить. -hmm. Yeah, yeah, be... Давай. <клых> <клых> Правильно я что лиск это тканивание полиэстера. Yeah. Или это yeah. тканевая любви. Yeah. А если тканить.. А так не получится, структура хлопка другая, его стканивание происходит нитями. Ну такие таки стканивая, они... Не... Ну нить уже хлопковые стканивание. Стканивание хлопка возможно? Ну да. И как же называется... Нитевым методом, нитевым способом. И как же называется стканенный хлопок? Хлопковая ткань, хлопко-бумажная ткань что нет все так что хлопчатобумажная ткань с это создание ткани. есть такой есть, есть, это видео записано даже.